Давай так, дадим 5, минут, 5 секунд прогреться, чтобы если вдруг отставание. Вот, ну okay. что, всем утро доброго, дня доброго, независимо от того, когда вы смотрите. Мы продолжаем нашу рубрику «Эфир» с экспертами фестиваля предстоящего. И сегодня у нас очаровательный спикер Ирина Гущина, которая у нас будет проводить мастер-класс. А какой? Бизнес-нетворкинг. Да, давайте я расскажу, друзья. Всем привет, Паша, спасибо тебе огромное. И за приглашение на эфир, и вообще за организацию такого шикарного мероприятия, потому что такие мероприятия, они нужны, важны, и сейчас мы дальше поговорим почему. Еще отдельная благодарность твоей правой руке, твоей помощнице Аленочке, с которой так приятно общаться в ходе подготовки фестиваля. А, mm -hmm. Почему мы знаем? Да потому что мы представляем сами тех организаторов, которые очень много общаются с людьми, очень много коммуницируют. И я считаю, что вот это один из основных навыков современного мира. Поэтому сейчас мы много будем говорить про общение и про вообще коммуникативные навыки. Представлюсь, Густина Ирина. Для многих я в Инстаграме, в телефонных книжках, как «Ирина Нетворкинг». Нас не отделяют с Мариной друг от друга, мы уже практически как сиамские близнецы. Отделяться мы не стали, и сейчас создали коммуникационное агентство Джаргруп. Жарка Гущина Растеряева. Занимаемся мы мероприятиями. Точно так же наш проект остается городской нетворкинг, миссис Волга. Но в последнее время запросы растут, и запросы проведения мероприятий разного уровня под заказчиков. Так мы делали уже под заказчиков в Нижнем Новгороде. Буквально на те выходные вернулись мы из Москвы, там проводили. Конференцию правительственную совместно с Министерством просвещения всероссийского масштаба, то есть тоже делали организацию. И я считаю, нашей отличительной особенностью является особая теплота, с которой мы все это делаем, общаемся, коммуникации и плюс смыслы. То есть каждое наше мероприятие мы практически не повторяем и каждое пытаемся я думаю, что у нас это хорошо получается, судя по отзывам, придать определенные смыслы, чтобы человек вышел и что-то подумал, что-то по-другому почувствовал. И а, люди, это же возможности, мы всегда об этом говорим, и мы с тобой в этом да, очень солидарны, и судя по твоим мероприятиям, по твоим ценностям. Поэтому, друзья, вот берите, приходите на нетворкинг-фестиваль, потому что возможности... Со временем становится все меньше, потому что они приходят через людей. И те, кто расширяет свой круг общения, те, соответственно, даже бизнесом занимаются гораздо эффективнее. Как да, я сказала, тема будет бизнес-нетворкинг. А, в принципе, эту тему мы с Аленочкой обсуждали. Я ей предлагала несколько на выбор. Она выбрала эту. Ну, там не на то, что она выбрала. То есть, в концепции нашего фестиваля нам очень откликнулась именно эта тема больше. То есть понятно, что Ирина много в чем с ведущей, но именно вот чтобы стал единым целом наш фестиваль, мы позвали именно Ирину и именно с этим мастер-классом. Вот, а мы, мы не против, мы рады, потому что те люди придут у тебя, те, которые занимаются бизнесом так или иначе. У кого небольшой бизнес, у кого более крупный, да, руководители у нас сейчас. Приходят и топ-менеджеры, и руководители крупных компаний, и, ты знаешь, даже, даже, не то что даже, а Дэниел Канеман, нобелевский лауреат, человек, который очень много психолог изучал наши когнитивные искажения, говорил mm -hmm. вот, одно, об одном из искажений, то, что мы предпочитаем иметь дело, покупать и общаться с человеком, который нам более приятен даже если рядом на рынке есть товар лучшего качества по сниженной цене. И, ты знаешь, это объясняет многое о том, что навык именно построения отношений, он сейчас прям в, в топ э, навыков современных. И о чем мы будем говорить? У нас не будет столько времени, чтобы разобрать прям по косточкам все, все коммуникационные навыки, то, что нам нужно. Мы разберем Возможно, да, подумаю еще, что дать, разберем отношения со сложными людьми, потому что, ну, во-первых, отношения случаются у нас только в детском саду, а отношения, они выстраиваются. И, опять же, уровень, наверное, школы – это когда мы выстраиваем отношения с теми людьми, которые нам приятны, которые нам нравятся, с ними очень легко строить отношения, допустим, с такими открытыми людьми, как ты. Да, да, я тоже себя отношу к открытым людям. С нами, в принципе, просто строить отношения, потому что мы открыты ко всему. Но есть люди, а это наши рост, это ресурсы, которым а, необходимо найти подход, с которыми нужно выстраивать отношения. Возможно, вот мы посмотрим, а как выстраивать отношения со сложными людьми. Сейчас мы как раз а, записываем такой ролик для проекта МГУ родителям, потому что такие навыки для детей тоже очень полезны. Затем посмотрим, на чем сливается большинство знакомств. На 90% нетворкинга сливается на том, что люди не идут дальше. Mm -hmm. Существует правило, да, по которым мы любое знакомство можем перевести в партнерство. Сейчас не буду говорить, потому что придете и узнаете, что же это такое. Потому что на самом деле это все уже давным-давно цифровано учеными, и они вывели формулы. Вот, об этом мы с вами будем общаться на твоем нетворкинг-фестивале, mm -hmm. Ваш. Слушай, ну да, ты сейчас затронул, да, что мы покупаем тем, кто больше нам нравится. И это вот сейчас в том числе актуальная ну, дилемма, в том числе для нашей аудитории, которая будет, да, кто есть обычно как встречается наемной работой, есть какое-то свое дело. Ну или даже занимается каким-то творческим делом, то есть уже там эксперты 20-летним опытом, но рывка не делают. А тут приходит какой-нибудь э э э э человек, который там за год просто делает какой-то феноменальный там результат, э просто потому что он условно знает, как донести какие-то смыслы до людей, <сёк> как чуть больше им понравится. И поэтому оказывается впереди. А опыта у него практически может быть там в разы, в сотни раз меньше и эффективность гораздо ниже, чем у экспертов. И вот у экспертов есть такая вот штука, что опыт есть, экспертность есть, а как это, ну, показать себя настоящим и вот эту ценность, чтобы людям, ну, люди увидели, вот с этим сложно. Вот в том числе наш фестиваль, да. я надеюсь, твой мастер-класс тоже вот им активно в этом поможет. Согласна с тобой, тем более я же очень много работаю еще с личным брендом, как моя вторая самоидентификация. как раз э, в агентстве в нашем мы и простраиваем стратегию, исходя из личного бренда. Вот наш, Наша конференция московская, она как раз и явилась таким продуктом, продолжением концепции стратегии человека-бренда. Э, это понятно, что в первую очередь психологические да, особенности, когда человек идет просто напролом, говорит, делает и у него все получается. Мне так нравится в этом плане фильм основатель. Может быть смотрел с Райем Кроком? Да, да, где да. он ставит вот эту вот пластинку «Личностный рост». Она ему говорит только упорство там. Сколько у нас непризнанных гений, сколько там людей с образованием, которые ничего не добились. А вот это вот упорство, когда ты тупо идешь и делаешь. Если у тебя даже продукт э, не такого качества, как там где-то на рынке и так далее, там очень много факторов, психологию влияния, что большинство не ошибается, как управлять этим большинством, очень много глубоких тем, но мы их, наверное, затронем в следующий раз на твоих мероприятиях, либо на наших, которые позволят человеку, говорить о себе выйти, заявить и именно правильно, потому что у нас сейчас много и вещи строятся строится стихийно сюда, сюда, сюда, а вот когда работает система, когда работает определенное mm -hmm. тоже качество, как упорство, то тогда и все и получается очень круто. Это да. Слушай, ну знаешь, что еще хотел узнать, как ты к этому вообще пришла, то какую-такую свою историю, назовем золушки, mm -hmm. то есть как ты. Знаешь, так получилось, что нетворкинг и личный бренд – это вся моя жизнь, то есть я угу. еще когда училась в универе, я пошла развивать бизнес чужой, то есть я прям хотела, это, наверное, тот случай, когда ты вот из души чувствуешь, куда тебя тянет, да, вот это вот свое предназначение в глобальном смысле, вот это вот угу. общение, коммуникация, я помню, даже в банке, Всегда меня брали на позиции, ну, раньше все работали, очень много людей работало в банках. Ну, mm -hmm. потому что это было, с одной стороны, престижно, с другой стороны, их было так много, что тебя брали без опыта. Вот, и меня сразу брали на <coughs> развитие бизнеса. И я помню, когда перешла, мы в банке в одном развивали его с нуля за пять лет, у меня был самый крупный портфель региона, включая Питер. Питер mm -hmm. никогда не ставят наравне с остальными, вот я работала директором долгое время до декрета, и меня приглашали все время в Москву, я думаю, господи, они сейчас меня разоблачат, я же ни хрена не понимаю в операционке, я же ничего не знаю, с какого счета на какой, почему они все время меня зовут по партнерской сетке. И потом я стала изучать законы нетворкинга, просто так, ну, опять mm -hmm. же, судьба да, сложилась, что я изучала теорию. И я поняла, что это все коммуникации и общение, что каким образом у меня выстраивалась сетка. А я ведь жила 12 лет, и я думала, что меня завтра уволят, потому что я не понимаю в операционке, потому что я не понимаю еще в каких-то моментах. Тут я наложила теорию на практику, и просто стали делать, вот с Мариной познакомились, и стали делать вот эти вот площадки, где люди собираются, ну mm -hmm. и дальше пошло. А личный бренд тоже моя жизнь потому что я даже фамилию не меняла, когда выходила замуж. У mm -hmm. меня муж так такими глазами в ЗАГСе смотрел. То есть просто это бывает у людей складывается, что вот так вот произошло какое-то событие, и вот так случилось. Я, наверное, в этом плане такой счастливый, цельный человек, что я с детства это чувствовала. Я с детства чувствовала mm -hmm. тягу, я еще в найме, работала в найме, в нелюбимом найме, по сути, да, но я занималась всегда тем делом в нами, которое меня драйвило и которое мне очень хорошо получалось, и от этого результаты. Поэтому и с людьми мы работаем в первую очередь самоидентификации. И вот твои программы, да, твои фестивали, и нетворкинги, и наши, они направлены на то, чтобы человек понимал. Очень круто, когда ты идешь в поле людей, соприкасаясь с семантическим полем, чувствовать, а что мое, а что не мое, а риэлторы мое, а врачи мое, или мне вообще не врачи. И вот у тебя вот эта вот сонастройка, а ты ее со временем тренируешь. Я думаю, что ты тоже очень много про это можешь рассказать, да. Но я тренирую своим способом, да, через людей. Угу. Тот, кто через что? Кому-то надо, вот у меня знакомая приятельница, она в Италии живет, она говорит, я когда поняла, что я очень несчастна в своей самореализации, я стала практиковать ранние подъемы, вставала в 4-5 утра, она уже три года это делает, и стала изучать все подряд. То есть она uh -huh. соприкасалась с информационным полем и понимала, что ее, что не ее. Ну вот свою историю, видишь, я даже uh -huh. распространила на советы, потому что действительно, сколько людей приходит, и это бить современного мира, когда люди очень долго себя ищут, ищут, и я работала с подростками два года в бизнесмании по личному бренду, и ты знаешь, наверное, из группы в 10 человек, один-два точно знают, что они хотят, но это уже круто, потому что у них горят глаза, и у них там классные успехи, уже вот в той области, которую они начинают. Mm -hmm. Слушай, да, горячие глаза тоже вот сейчас помню, что как раз э, некоторые даже знают условно, чем им заниматься, тоже такую встречал но опять же, по ряду каких-то обстоятельств, внешнего дав... ну, условно внешнего давления, обстоятельств, они начинают заниматься чем-то другим, то, что надо делать. И глаза потухают. И вот, да. например, даже на наши мероприятия, ну, даже на наши, да, приход... ну, на своих вижу, на мероприятия приходят, какой-то мастер-класс придут, игру поиграет, и им там вот эту вот какую-то мысль вернут, и они просто выходят с горящими глазами. Вот снова да. вспомнили, какие они настоящие. Вот эта цельность. Да, Это да, прям... да. Прямо одной из самых наверное, ценных вещей, которые, я думаю, также те цены видеть у себя на мероприятиях, это просто люди возвращаются к жизни. Возвращаются, да, потому что для многих вот этот вопрос самоактуализации, он важен. И ты знаешь, опять же, про окружение, то есть не говорите не поддерживающему окружение о своих стартапах, потому о, что есть, прям... есть вероятность, да, что вас это все затянет окружайте себя людьми, поддерживающими, не в том плане, что оставайся такой, как есть, да оставайся сама собой, нет, а людьми, к которым хочется тянуться. Вот реально, которые там вот правила нетворкинга, общаться с людьми на шаг-два впереди тебя, потому что которые на 10 голов, ну, по сути, ты им пока что не очень полезен, это только как вот вдохновение для тебя. А когда ты общаешься с людьми, которые на шаг-два впереди, ты к ним тянешь, это очень круто. Я вот, например, сейчас вписалась mm -hmm. в одну десятку, с которой мы будем идти к общим целям, потому что мне самой очень надо окружение, которому я тянусь, которым я восхищаюсь, которым я могу обсуждать многие, знаешь, такие вопросы, потому что, ну, так сложилось, что дома я не могу их обсуждать вот так, как бы мне хотелось. Но это не факт, не, знаешь, это не причина разводиться с мужем, там, уезжать, не общаться с родителями, они такие. Вот мой выбор а найти таких людей и общаться с ними, и быть там для них в чем-то интересной. Я вот всем тоже советую и прям прошу, пока у вас дело еще не вышло, на такой этап, когда близкие будут его поддерживать и уважать, поменьше общаться на эту тему, вот поменьше. А общаться в тех кругах, которые это поддерживают, которые уже прошли этот путь и которые, может быть, даже могут не только советом помочь, но и связями, знаниями, mm -hmm. да, там где-то выступить инвесторами, и тогда у людей, которых ты зажег на своих мероприятиях, они пойдут в мир и смогут это делать, uh -huh. уже с внешними ресурсами, да, заземляя все это. Тут даже, знаешь, даже не столько какими-то ну, связями, контактами, инвестициями могут поддержать, а сколько посмотрев, что они делают, как они делают, их ценности почувствовал. Включается надо резонанс, что хочется, вот это уже надо у меня запускало просто желание, блин, я вот хочу так же, да, то есть, ну, как, об, как норма жизни, назовем так. Да, это. да, но видишь, ты, допустим, такой человек, цельный, тебя запустило, и ты дальше пошел, а кому-то еще нужно как-то соломки да, постелить, кто-то да, да, да. поможет, действительно. Вот мы все время для людей, которые вот хотят, открыты, мы все время делимся связями контактами, знакомим. Даже первые наши нетворки, когда мы не делали большую модерацию, я спрашиваю, а с кем вас познакомить, а чем вы занимаетесь, кто был бы вам интересен. Я тут, знаешь, это тому, что, что даже просто ну, присутствие в окружении да, что вот оно, да. ты наблюдая, у тебя начинают зарождаться идеи, а вдруг можно по-другому. Вдруг вот да. это вот, потому что я сам так э, видел, ну, как меня воспитывали, как, и меня возили к бабушке, я там у бабушки зародилась идея, что если можно эту жизнь менять. И вот эта вот mm -hmm. ни, ниточка поз, позволила куда-то идти к осознанности, а не уйти там на наемную работу и прочее. То есть вот Круто. эти ниточ, ниточки окружения, которые позволяют вытянуть себя да, из... А что, из... серии, mm -hmm. что можно, да. Да. Вот, слушай, а что позволило тебе вот эту вот центрированность, цельность найти, сохранить, пройти, не стать частью винтиком системы. Ты видишь, вот то, что у меня с детства это чувствовалось, там же мы mm -hmm. в детстве в несознанке же все действуем, правильно? Mm -hmm. То есть это просто ты, когда ребенок, вот я на своих смотрю, я замечаю, а что у них там хорошо получается, что плохо, и пытаюсь это даже в секции такие отдать. А со мной было немножко не так, то есть меня засовывали в те секции, которые я не любила, которые мне не нравилось и так далее, но все равно это, это, мне кажется, частично врожденное. Я не психолог, и я даже не работаю с вот эзотерическими энергиями, может быть, ты тут даже больше мне поможешь. Вот рождается человек, он уже понимает, да. Вот мы были, кстати, на конференции. И там Ирина Лимаева как раз вот собственник школы бизнесмане два их, да, Катерина Котова, Ирина Лимаева она выступала Ириной и говорила, что есть дети, которые чувствуют, что они хотят, кем они хотят стать, и так далее. Для них очень важно найти значимого взрослого из их сферы. Вот, то есть если дочь у нее хочет балериной стать, ей очень важно давать примеры, там познакомить и общаться как можно больше с ее тренером по балету. Но таких детей, я не помню, где-то 8-10% остальные не понимают, а что они хотят, а как они хотят, а где они хотят, и тогда там уже другая совсем тактика, то есть ты окружаешь. Вот я была как раз из тех детей, которые, да, которые понимают, а, а что, а куда. Вот лучше ты расскажи, как это происходит с людьми. Как они осознают твои цели? Да, да. Слушай, ну, да, сейчас расскажу, просто мне было интересно послушать твои ценности, да, чтобы а, резонировало, ну, вот Я чувствовала их с да. детства, то есть я чувствовала, я всегда, знаешь, я в банк пришла, мне сразу, а может быть тебе там, пошли в развитие, а я сидела, смотрела, а как, блин, так круто общаться с людьми, то есть для меня коммуникация всегда великая ценность, причем я не могла раньше коммуницировать, то есть я не родилась, не родилась с этим. Я ни с кем не общалась в садике практически, там было очень много, видимо, каких-то психологических таких аспектов, которые не давали. И это вот путь, который я иду, и я до сих пор говорю, что друзья, отношения не случаются, их выстраивают, но сама я выстраиваю, это не вот не excellent, то есть ну, это действительно моя ценность, с которой я все время работаю, вот именно отношения, теплые отношения, ты знаешь, я исследования смотрю на эти темы, вот есть гарвардское 75-летнее исследование, брали людей, mm -hmm. много мы рассказываем тоже об этом, и есть три фактора, которые позволяют доживать людям счастливую, долгую, здоровую жизнь. Отношения в семье, насколько, mm -hmm. да, у тебя с партнером классные отношения, Привязанность – это близкий человек. Вот, допустим, как мы с Мариной приводим пример друг друга, насколько мы можем друг другу рассказать все. Привязанность mm -hmm. такая. И третье – это социальные связи, разнообразные, близкие, далекие, большая сетка. Вот эти три фактора. И я, вот я постоянно в это погружаюсь, я постоянно это изучаю. Я смотрю, как общаются другие люди. Я приходила в ночной клуб, мне интересно было познакомиться с мальчиками, но я смотрела, как общаются другие люди кто с кем уйдет, кто с кем не уйдет. То есть, знаешь, вот до таких подробностей у меня действительно очень интересны отношения людские. Вот я uh -huh. на них заморочена. Uh -huh. ну, такой интересный вопрос. А, почему? Что там такое? такой сверхцель такая. Не знаю, сможешь ли ты так uh -huh. ответить сразу или... А, ты, знаешь, ты рождаешься, допустим, и ты понимаешь, что ты должен стать врачом. Вот или помогать людям. Вот для чего Просто вот ты так сделала, да, в этом и есть и радость, в этом есть и кайф, и в этом ты понимаешь, что тут вот ты реализуешься. Вот это вот действительно из разряда радость. Если меня посадить за какую-нибудь технику, я с ума сойду, я там все сломаю, у меня ничего не получится, то есть, либо еще что-то. Мне действительно больно и обидно видеть, как... Я же тоже много разочаровываюсь, там, как с нами поступают там со мной. Вот много разочаровываешься в отношениях, как Актуант, экземп... Ан Антон Экземпери сказал, что в дружбе мне меньше всего хочется разочаровываться. И вот есть и такие моменты. Они меня ранят, я на них обращаю внимание. Вот если ты меня спрашиваешь про цель за целью, там про терминальные ценности, там любовь, свобода и так далее. Конечно, они есть. Вот. Конечно, там есть и любовь, и свобода. Но вот если говорить о предназначении в широком смысле этого слова, uh -huh. кто-то его ищет, а кто-то чувствует. Вот. Uh -huh. И мне вот интересно, как у людей вот это вот происходит. Вот как ты да, вот находишь его, чувствуешь у других, как они себя чувствуют. Слушай, ну, у меня, наверное, не, прям не противоположный да, опыт. То есть мой опыт ну, как раз вечного поиска был. Ну, то есть, то есть тоже с детства, не знал, что хочу, есть какие-то программы, сценарии, все, и все. Ты как бы следуешь за родителями, обществом, ну, и вырастает и становишься. Ну, если не винтиком, то с каким-то сценарием навязанным. Да, но ну, вот эта вот ниточка, о которой говорил, она Ну, как-то как раз давала саму, сама идея, что можно жить иначе. Она куда-то все время выводила, вела. И сейчас тоже начал концентрироваться не столько на инструментах, да, а именно внутренним, то есть что, что мое, что не мое, то есть учиться это отслеживать и делать максимум в гармонии с ценностями, да, с собой. Это, наверное, самое важное. что прям... У меня есть очень сильное убеждение, вера, да, что человек mm -hmm. максимально полезен для мира и общества, то есть когда он соединен со своими ценностями, со, да. с собой. Там, значение yeah. тоже все заложено. А когда он делает то, что надо, ну, навязаны какие-то ценности, тогда он занимает чье-то другое место, и он, по сути, не, не сильно-то полезен для мира, ну, для, для да, мира для глобального, глобального смысле. То есть вселенная тебя создала, чтобы быть вот таким, тобой настоящим, а ты хочешь занять какую-то другую роль, и тогда ты, да. получается, как бы вне системы. Слушай, по мне, так и вот как раз повы... я вот сейчас, как вот вчера, позавчера общались с Анной Юриной по поводу, ну она, эмоциональный интеллект идет, про эмоции, в общем, у нас 20-го эмона будет вести. И там как раз мы очень схожи в чем, что я тоже понимаю, что через повышение уровня осознанности как бы, начинаешь понимать, кто ты и зачем ты. А осознанность повышается за счет как раз перехода с эмоциональных состояний низких до более высоких. То Есть такая шкала Хокинса, которая показывает, что когда ты в депрессии, твой уровень осознанности ближе к нулю. Когда ты в состоянии безусловной любви, у тебя уровень счастья 90 сколько то процентов. И уровень осознанности достаточно высокий, чтобы начинать смотреть на этот мир со своей колокольни. Поэтому я сейчас практикую именно и проповедую именно повышение осознанности за счет умения управлять эмоциональным состоянием. Вот через внутренний вот это вот соединение, вот как-то вот так вот. Слушай, я согласна с тобой, тут видишь, она истина одна, пути разные, Кто... и для каждого, да, найдется свой инструмент. Если мы посмотрим Фрейда, он говорил про осознанность, когда мы свои вот эти подсознательные программы выводим наверх и начинаем ими управлять. Я и сама была, и у психологов, да, и занималась такими практиками разными. Которые помогают тебе поддержать свой уровень <coughs> энергии, да, наполненности на том, что ты э, смотришь, ты замечаешь, и вот когда ты живешь в режиме повышенной осознанности, мир обязательно тебе что-то подкидывает. Или там идешь ты, э, какие-то внешние препятствия не туда. А вот реально это не твое, и тогда тебе мир даст что-то другое, или это то, что надо пройти, потому что я вообще за то, что поработать на земле, то есть не вот сложно от слова ложно, а если да. бы Эдисон сказал, да ну его к черту, я 10 уже опытов сделал, я не буду делать, я атомную электростанцию бы не построили, если бы было все вот так вот, знаешь, просто, а потому что ты когда чувствуешь, что тебе это уже не вышибает, и когда ты действительно в таком вот эмоциональном подъеме какой-то энергии, я вот могу говорить об этом очень долго, и я... мы с тобой говорили, да, без записи о том, что как настроение, я говорю, не очень настроение, заболело двое детей, кашляют, как сапожи, как эти шахтеры, вот только что делали ингаляцию, то есть у меня не очень настроение, но я когда говорю про любимое дело, я отключаюсь, там, если надо вести, там, еще что-то модерировать, организовывать, то я вот прям в счастье нахожусь, вот в этом. И я давно пришла, то есть тоже практически там с молодых ногтей, вот к разного рода практикам, заземлению, наблюдению за собой, вот прям за собой наблюдаешь, за то, что происходит. Сейчас мы даже расширили линейку своих мероприятий. Видишь, мы в четверг будем проводить варварки спа вечер с поющими чашами. То есть я в восторге от этого инструмента, от такой медитации, потому что <coughs> звук еще тебя соединяет с нечто выше. И духовность и бизнес сейчас две вещи вообще неразделимы. У меня очень много клиентов, которые сами в духовности ведут бизнес, mm -hmm. которые являются духовными наставниками, для которых вера основная. И я сама очень тянусь к этому. Мы не просто там плоть и кровь, да, действительно есть то, что выше нас, и нельзя это отрицать. Вот поэтому вот в этом плане я очень с большим уважением и изучением отношусь ко всяким инструментам и эмоциональный интеллект и разные практики и медитации все что позволяет нам действительно соединиться с собой и услышать где-то ты слышишь себя еще громче и приходят новые проекты приходят другие люди угу. Слушай, ну вот две недели назад ездили тоже ой, не, не, фамилию так и не запомнил, Алексей, он, короче, в общем, самый большой производитель зерна в России, что ли, короче, занимается. И он круто, там как раз... Круто. То есть у него там очень круто сделан его дом в Городце. То есть он там прям вместо силы там такой, как почитание рода, ну, для рода, да, там что-то есть у него, там баня, там с каких-то пяти видов дерева сделано, там песочек, который определен частоты. И он сам вот очень прям про духовное да, то есть, ну как, то есть вот этот прикладной духовный, прикладная духовная, да, как она называется, то есть у него прям очень соединено, то прям... Я проводник вышел, да, но при этом вот показывает еще и результаты, то есть показывает, насколько вот эта связь с родом, вот это все позволяет получить вот все, что ты хочешь и даже больше, то есть вот опору. То есть, Опора. Ну... Слушай, род, ну это научно даже доказано, в Швейцарии это был ученый сонде, который исследовал родовое бессознательное, который говорил о том, что все свои выборы мы делаем на основании родового бессознательного, это научная теория. А если говорить о вере, это, мне кажется, самый сильный двигающий фактор человека. Вот самый сильный вера. Неважно это. Какая-то там высшую силу в Бога. Вот у меня есть клиент мусульманин. Он в Турции живет. Он говорит про Аллах. И Когда мы с ним говорим про мероприятие, он тоже хочет делать одну <coughs> большую конференцию. Спрашиваю, опять же, общаешься с клиентом, говорит, а ваша цель, что вы хотите на выходе для себя, то есть там для людей, которые пришли для себя, он говорит, порадовать Аллаха, то есть я ничего не хочу для себя, у нас так устроено, и вот люди с верой, даже были исследованы, что в концлагере их невозможно сломить, когда у тебя сильная вера, то есть это вообще такой фактор, возвращаясь к тому вопросу, есть люди, которые классные эксперты, которые не могут что-то сделать, опять же, через веру, там неважно, вернее, важно и высшие силы, и в себя, ты идешь и делаешь, основная задача человека все время говорить себе, я смогу что-то сделать, делаю, я смогу опять что-то сделать, делаю. Я понимаю, что сейчас не все наши мероприятия м, бывают проведены так, как мы хотим, но мы смогли угу. это сделать, и следующее мы сможем, и следующее мы сможем. И браться за какие-то задачи, делать это, и подтверждать вот это я смогу. Чтобы твоя уверенность была не просто на пустом месте, как у многих экспертов, угу. кстати, есть оборотная сторона, когда эксперты говорят, что они вау, на самом деле нет. Эксперты по коммуникациям, опять же, говорят, что они вау. Мы вот общались с 50 экспертами со всей стороны в детско-родительских uh -huh. отношениях. Я думаю, господи, а как вы с детьми, с родителями общаетесь? Вы даже с организаторами не можете контакт наладить, что-то ответить нормально по-человечески, человеческим uh -huh. языком. Вот, поэтому вот еще есть оборотная сторона, которую тоже стоит, на нее стоит обратить внимание. какие-то компетенции да. там подтянуть. В общем, компетенции, вера в себя, соединенность со своим высшим смыслом или с высшим каким-то началом. Тогда... Все. Видение, Можно... да, видение, что ты, что ты. Вот это самоидентификация, это основное, с чем вот я работаю в личном бренде. Кто я, про что я? Все, все то, по масло, все то, чем я хочу стать вот это вот самоидентификация она же и у тебя она же и везде сейчас и даже про детей мы знаешь профориентации говорили что уходят профессии на uh -huh. всю жизнь а, приходит самоидентификация а кто я про что я и тогда вокруг будет куча всего что ты делаешь вот это и диверсификация также и сейчас у нас происходит uh -huh. Слушай, отлично может это вышли немножко за рамки, на целых полторы минуты. Смотри, да, смотри, да. давай. А, да, давай закругляться. Может быть, у тебя есть какое-то mm -hmm. пожелание зрителям, что-то хочу, напутствие, совет, что-нибудь Да, пожелать. есть последнее время, опять же, наблюдая за людьми и за тем, как все происходит в плане коммуникации, я всегда пишу, и на презентациях и советы о том, что, друзья, отношения не случаются, отношения выстраивают. И очень много людей с классным социальным капиталом выделяют время, выстраивают, определенным образом поступают. И там целое дальше искусство о том, как, как это все делается. То есть двумя словами отношения не случаются, их выстраивают. Поэтому, пожалуйста, стройте отношения, занимайтесь нетворкингом и верьте. Вопрос по вере, это, конечно, тоже еще отдельная тема, на сколько то отдельная, минут. Да, как, как найти да. веру, да? Ну, первый вопрос неоднозначный ты. -то. Да, да ну, точнее, Не, не такой простой, как, как может... Точнее, он простой и сложный одновременно. Как соединиться угу. с высшим, все, и вот она вера. А как соединиться, это уже... Это, это, тоже, это тоже труд. Планета труда. Так что... Вот. Ну, поэтому, собственно, наверное, делаем. И ты, наверное, мы да. эти фестивали, чтобы вот эта вера, она просто включалась, потому что в групповом поле там эффект, он просто. Ну, это то есть да, поток, который тебя это. раскрывается практически сразу. Если, если даже, а если позволяешь ему открыться, так еще и сказать, сильно, трансформирует, тр, позволяет трансформировать тебя. Еще Поэтому и поле проводника. Поле проводника нет, это тоже важно. Вчера у нас был, был тоже вечер игр, да, и там тоже посмотрели, вот как вот. Проводники, насколько они качественные, ну, насколько они влияют, да, то есть игра может быть одна и та же, но сам проводник, ну, опять же, да, как мы, собственно, и говорили полчаса тоже, что проводник, он также очень важен, то есть то, какое поле он создает, и поддерживает. Да. Вот. И в этом плане ты вот очень классный, очень мощный проводник, поэтому я уверена, что вот фестиваль, нетворкинг, фестиваль 20 человек числа очень круто, круто случится, зайдет прям вот большинству. Поэтому, ребята, увидимся с вами. Да, вот мы его хотим делать как раз в традиционном душевном формате, но уже с осознанным подходом к какой-то самореализации, чтобы во всех сферах жизни люди получили тоже баланс. Да, вот особенно баланс сейчас будет заземляться. Да. Благодарю тебя, Ирина, за потрясающий эфир. Есть ли у тебя какие-то спецпредложения для зрителей, или или оставим их для... или это будет только для тех, кто придет на фестиваль? Давай для тех, кто придет. <с> вот. Будет повод прийти. <с Мы с каждым проработаем, с каждым, кто подойдет, кто нас найдет. Любые вопросы по отношениям, по нетворкинг-стратегиям, по личному бренду. Просто mm -hmm. приходите. Я специально не стала выделять время для консультации, потому что хочу пообщаться, хочу послушать mm -hmm. других, очень классных людей если собрал. Но со всеми я с удовольствием пообщаюсь. Да, то есть вот в, кулуар, в кулуарах можно узнать вот да. гораздо более... Ну, не, гораздо да. более Это может быть для вас более ценным, чем послушать просто спикера. Да. Потому что здесь да. затронет уже струнку вашей души. Да, точно, точно так. Вот. Вот. Поэтому все. Спасибо тебе огромное. И тебе. Все. Увидимся на фестивале. Увидимся. Со всеми. И хорошего дня. Все. Детям здоровья. Пока. Спасибо, спасибо, Паш. Хорошего дня. Пойду к ним.